Короче, всем привет, ребята, с вами Ник Стар. И сейчас вы увидите такую ржаку. Я ржал примерно час. Ну, ладно, не час. Но я много-много ржал. Это тупо так смешно было. Вы увидите, как Путин под гимн Украины. Путин. Спасибо тебе большое. Короче, вы увидели эту ржаку, не забывайте про лайки и про подписку, ребята, мне это очень важно, я же для вас снимаю контент. Всем спасибо, с вами был я, Ник Стар, и всем пока!